Дать клапан герою фильма профессию учитель, а не какие-то другие. А профессия учителя оказалась в этом плане очень... Подходящий. Мы пробовали и смотрели целый ряд разных других профессий, а потом было интересно. Ведь учитель от учителя зависит очень много. Учитель ⁇ это человек, который сеет те или иные семена в душе детей. И эти дети потом вырастают в большом количестве и продолжают... что цена со второго мая произойдут следующие изменения. И когда я зазываю Джейву. Ирон Ondan değil şimdi arkadaşlarıyla karşılaştığı pozisyondan oldu bu da korku Konyatporun maça ne kadar aşırı konsantre olduğunu gösteren bir ooladı sevgili dinyenler şu an <gülüyor> <gülüyor> Субтитры Awesome. DimaTorzok 中文字幕志愿者李宗盛 让自己� clic成的 我也不吃